Давайте же начнем. Эта игра была создана от компании Tak Productions. И я в нее несколько раз играл, и она мне очень сильно понравилась. Поэтому давайте же начнем эту игру. А то не терпится в нее поиграть уже. Окей, давайте же начнем. Итак. Что нам для этого потребуется? Аксени, ты тут? Аксений, бать мой, вот сколько тут зомби. Так, я не помню, как тут идти. Так, давайте я что-нибудь здесь. Пока тут будешь, пока тут будешь искать, хрен найдешь. ну давай ты быстрее уже о топливо неплохо так давайте обыщем здесь я вроде помню как тут играть я в нее несколько раз играл, но не полностью прошел но тут еще надо экономить свой запас здоровья потому что тут не только надо выживать но и экономить запас здоровья вот что это за бред а? нормально это один не понял что за бред? Откуда тут зомби-то я If you are falling brave and not, you can can kill the zombie hardly ever. You get bomb, I am a zombies can overfall you. Бла бла бла. Здесь эти зомби тут очень большие. Так, Майк, конечно, крепкий орех, но у него это 95 сердец. Типа, так вы идете на оборону, ясно, стреляй со всех сил. Если что, Алексей не будет смотреть, как я играю. А я буду проходить. Так, тихо, тихо, тихо, ебанька. Ебать мой род, потише. Тихо. Блин. Давай, раз, два, три. Побежали. Такуем. Блин, Ольц, блин, теперь мужик идет вставать. Ты тоже это иди сюда. Let's go. Отлично, все выжили. wuff woof, woof! i'm glad you made it my name is scott i'm the one on the radio and with my friend shiro the Summerhead. welcome to my safe house g Woof! i had to tell you this but i have some bad naves right <coughs> Сидней, Сидней, но иди гмовой, конечно, персонаж, ну, хотя б, но хотя бы новый. Это нужно заниматься этому и этому итак наша задача это вот так можно его типа улучшить что ли не это просто обычный, ладно Берем этого, этого, и этого профессора Чудакова. А эта девушка пустая останется здесь, девушек ведь надо защищать, правда, он... Арсений. Эксплор. Ух ты, сколько много сокровища, мать моя. Так, сыщик. Опа, посмотри, посмотрим это, а чё, чё там в этой коробке. Так, вы все идите сюда, окей? Ё-моё, тут зомби был, да ладно, блин. Давайте. О, сколько у меня так неплохо. Кстати, ребят, кто играл в эту игру, пишите в комментариях. Блин, а тут походу есть где-то следы зомби. Опа, это что? Вы скинули. Судьба кэп. О, неплохо быстрее быстрее ребят вы че вообще оглохли я... ну спасибо вам вы чуть не убили его ребят еще раз только произойдет я вам тоже помогать не буду О, патрончики Давайте, свою волну мы готовы, блядь. Так, главным должен быть полицейский. Красавчик Майк. Эй, вы два уха, вы тут... Понимаете? Ай, вы меня слышите? Тихо, цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цип. Цип цип цип цип цип А я цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп цеп О, а он уже сильным стал. Неплохо. Умноватый, конечно, но сильный. Так. Шиш, где мы, ебать мой рот? Это пиксельный круговорот. Пипец, у него мало здоровья. Фух, блин, хорошо, что мы вовремя их убили. Блин, сейчас, блин, нас убьют. Так, главное быстрее обыскивать. Так, куда ты, Андрей? Okay. Подк. Давайте здесь. Давайте. Так, собираемся все круг. Блин, да сколько можно уже? Так, так, так. О! Чур, чур, чур, чур, чур, чур, чур. Так, отходим, отходим. Держаться подальше несколько метров, Чтоб зомби нас не заметили. Ой, ох ты же батюшки мои, батюшки мои, да кто-то вообще припел то Пока будешь опыскивать, хрен там найдешь уже. Ладно придется идти под Ладно, хрен с ним, поиски отменяются. Расходимся. На вот тебе, для антибиотического средства. Пускай этим займется дедушка. И это вот девушка. Поехали. Ну давай, быстрее еще. Наконец-то, блин, ебанька. Китчен Кук. войти на ножки и на здоровье, чтобы у него наконец-то здоровье было. Пускай я... Ебанька готова. Кто из вас хочет кушать? кушать спорта, найдите жрать. блин. Блин, тут вообще ничего нет. Эксплоринг. Интересно, куда мы дальше идем? Хоть бы там было сокровище. О, сокровище! Эй, ты. Ай блин, чё-то мне уже лень тут делать. Ладно ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. С вами был Ворренкар и Суперсоник. Всем пока и удачи!